винта едем копать как обычно как обычно на да, дождь идет и будет идти еще две недели машина не, машина не заводится в общем сейчас будем толкать до ближайшей деревни сейчас дойдем и а телегу все лошадь... машина поломалась лошадь, мы спать, телега. Мы, мы ложимся спать. Давай немножечко людей ведем в курс дела, что у нас происходит. Сейчас, в данный момент, мы находимся на территории бывшей старинной деревни. Сюда очень тяжело попасть, особенно на какой-либо технике, потому что везде непроходимые топи. Деревня располагалась по левую и по правую сторону стояли дома. По левую сторону стояли примерно 9, мы насчитали старинных фундаментов, 9 домов было. По правой стороне порядка 6 домов стояло. Деревня была проходящая, то есть э, к этой деревне э, ступали с разных деревень дороги. То есть здесь, скорее всего, даже, может быть, и был постоялый двор. Почему я так утверждаю? Да? Потому что здесь очень много было конины найдено. Очень много монет разных номиналов. Не могу забыть, как ее раскатали по бревну, эту деревню. Это преступление такое хрущевское Это вот как вообще. Раз, когда вот укрупнение района. Да да, да, да, да. Вот эти центральные усадьбы создавать стали. И вот вот 1962 год, вот первые раскатки, год. вот раскатали дом моих предков. Я до сих пор помню, у них стены были штукатуренные, и на стене за печкой висел вот такой медный крест ну а чё то даже все атеисты, да, mm -hmm. и вот раскатывает, и водитель приехал с нашим родственником, раскатывают дом по бревну, значит, катают их вот так, ну поштучно по двум бревнам, возят, возят их и в машину грузят, зимой, и вдруг он увидел этот крест водить, чужой человек, и говорит, а чё ж вы крест бросили, родственники, mm -hmm. и он взял себе, снял, пошел, снял mm -hmm. этот крест, наш фамилий, вот дураки были, вот кому они мешали, они бы так без света, они никому жаловаться не пошли, эти вдовы там, доживали век свой, слепых одна семья, была приносили там промысел какой-то вязали они там тогда слепой был насколько я знаю тимофей. Вот, тимофей. слепой вот да, у нас тимофей он. вяз... они вязали эти, такие вот эти самые как они господи называются -то. корзины да нет не корзины а вот украшения как они называются такие из чего из да нет он приносил это все они это делали он... Нет, это гробам они делали раньше, а, гробам, гробам. такие украшения. Забыл, как это называлось. Ну, вот. Понятно. И вот Венки. они в общем, из этой вот вязали, из вот этой вот длинной Венки. такой вот канители, вязали эти штуки. Сюда мы приезжали неоднократно, потому что здесь были действительно интересные находки, и нас не смущала эта дорога, мы сюда доходили пешком, но в этот раз прошлой осенью то, что мы смогли здесь найти нас поистине очень сильно удивило потому что эти находки из разряда таких находок, которые ну не каждый в своей жизни вообще может найти это не какая-нибудь там монетка редкая, не какой-нибудь там клад, который периодически люди находят это действительно уникальные экспонаты, которые были найдены нами на этом урочище. Мне рассказывали мои родственники, они мальчишки тогда еще были. Угу. Мы, говорит, все на улицу выбежали, не боялись, что сейчас рухнет над нас, на нас. Вот, и они это самое, смотрели. И вот вдруг он загорелся, и прям говорит, туда в болото. Мы все туда побежали, дурачки тоже, и матери отпустили, побежали, говорят, Но пока пришли, уже, конечно, летчиков не было. Они ушли. Немцы, они... да, то есть? Немцы, да. Уже, ну, карты, видимо, не были. Получается, подбили, они вот падали вот, э... в болото. В болото. Да, они упали в болото. Ну, ребятишки влезли, там то, что можно, там, какие-то приборы, что... Ну, то есть что-то они забрали с собой, летчики, что можно было унести. А, ну, самолет, конечно, такой конструкции не был Как современный самолет, да, что там особенного было Вот, ну что-то они забрали А что-то, говорит, мы потом там вынимали вот Ну, ребятишки, мальчишки Я думаю, давайте перейдем к делу Давайте вместе с вами сейчас прогуляемся И все увидим Свои собственными глазами Мы идем как раз-таки вот по центральной улице Вот она как раз-таки так располагалась Слева дома идут Мы можем видеть и справа Фундаменты здесь камни из луна сделаны то есть это фундамент старинных домов это порядка где-то 18 век 19 век до войны я спрашивала вот соседку у меня дом напротив у нее я ее спрашивала последняя хозяйка дома да, я, сейчас, я говорю наверное, сколько было, было жителей в деревне она говорит до войны было 200 дворов 200, 200 дворов, дворов. представить что это такое в каждом доме старики дома, ребятишки мужик стоит. с бабой до да, хозяйство вот так вот стояли ветлы и под ними вазы проходили сено вот так говорит, смыкались вот такая была красавица деревня вот это все говорит, огороды были вот сейчас если пойдете туда вот каменная дорога вот вымощено все было вот все ручьи все чтобы пройти проехать мосты были вот сейчас мы подходим к, как раз таки к нашей первой находке которую мы нашли это фюзеляж самолета фюзеляж практически из разговора с местными нам удалось выяснить, что была, в общем-то, организована в 90-х годах экспедиция по поиску немецкого самолета, который упал в годы Второй мировой войны, во время воздушного боя с советским нашим самолетом. А так как место здесь действительно непроходимое и со всех сторон окружена болотами... Кажется, те, кто здесь поедут или пойдут в Они раз. больше здесь уже не поедут просто, просто Сказать, что они будут в шоке, это не сказать ничего. Волк отходил, он сейчас будет нырять сюда. Маньяк. Это не монстры-попа. Это маньяки-копа. Просто со всех сторон здесь полот. Довольно-таки долго они ковырялись, искали и они нашли самолет нашли думали так наверное что немецкий а в итоге получилось что они вытащили из болота это самолет времен волк вот нашли железо это прошу что вы говорите ну, вот смотри оле это физиляшка с самолетом вот алюминиевый да это физиляшка с да. они его вытащить, вытащили вытащили здесь так и оставили в деревню вот наших в общем-то вторая версия есть у нас очень много было вопросов и очень мало ответов мы не понимали вообще, как этот самолет здесь оказался в деревне. Тем более, оказался именно на центральной дороге между домами. В общем-то, есть одна догадка, и она была с самого начала. Недалеко отсюда есть два аэропорта, именно боевых два аэропорта. Был аэродром э, в военный. И был вот здесь. Валикновь. Это был наш был огромный аэродром, был аэродром. Бабушки мои, сестру, они же молодые еще женщины были, 40-летние, вот, их гоняли чистить аэродром. И, говорит, начнут, этот, ну, немцы налетят, наши, конечно, из поднимутся, гонять их с аэродрома. А мы-то, говорит, боимся, прячемся все, а нам надо снег чистить. Я еще помню, дорога вот была, она же была тоже, та же, как влезь, а сюда, но она была там, да, она да. была такая широкая, я вот еще застала, а я говорю, а почему же такая дорога-то необыкновенная, а потом начинается яма, только на Уралах можно было проехать. А мама мне рассказывает, это потому что закрыли самолеты, там были сделаны такие в лесу специальные укрытия для самолетов, их закрыли вот так туда вели. И прям в лес туда прятали. И там вот на поляне, потом-то уже лошадки там паслись, укрытия были. Вот тут, говорит, были землянки вокруг. Там место такое в лесу, <систит> горка песчаная. И она мне рассказывала, вот тут были землянки. Вот тут жили солдаты в землянках, летчики. Вы просто не представляете, какую мы бурю эмоций положительных испытали, когда мы нашли этот самолет и узнали, что это действительно самолет. Его потрогать можно, представляешь? Потрогать! <систит> Обалдеть, какой он здоровый. Сукушен метров. Блин, ну сделано очень качественно. А? Да, ты посмотри, какой металл. Металл Полный. вообще неубиваемый. Даже посмотри просто по сварочным швам. Нет, смотри, вот сварочные швы как выполнены, на да? то есть косынки ввалены. Сельскохозяйственную технику так никто не делает. Поначалу мы думали, что это все-таки немецкий самолет. Потом, когда мы уже бирку нашли, здесь есть как раз таки звезда. На моторном отсеке данного самолета имеется бирка завода изготовителя. Самое интересное вот эти клеймы, что там на звезде написаны, на втором клейме. Здесь, вот на бирочке, это все есть. И еще найдена была вот такая деталь: крышка, скорее всего, верца какая-то. На этой перце есть маркировка, но маркировка никак не на русском языке. Вероятнее всего на немецком языке. Кажется, мы нашли дверь от самолета. Покажи что? Таких они. Да вот хорошая лялька. Подними, Виктория. Увольтес. Увольтес. Борис. Покажите. Бери, Евгений. Ляльку. Ляльку. Таких. Что там? Что-то нашел. Написано. Немецкая. Да ладно, ВНР. Самолет. Немецкая. Пробитая. Да. Пробитая. Оббитый им был. Да. Зеленая краска, да, все совпадает. Зеленая краска, клепаный купол, дюралевый. Значит, это наши постарались. Да? Скорее вот да. немца. Уже. Нашим хвала и вечная слава. Но, Но слава. это самолеты, это однозначно. Это и самолет. вещи не делали. Для тракторов, там, для комбайнов. Но это все было обнаружено в зоне самолета. Вот такая деталь. Ну, может быть, кто-то знаток подскажет, что это такое, да? Так, а что это может быть? Я не знаю, но... Вот такая вещь. Как утверждает один из нас, Борис Александрович, это сидение от данного самолета. Оно очень тяжелое, увесистое такое прям. И если увидите, оно с потерями, к сожалению. Возможно от него, возможно от тракторов. Мы попробовали в нем себя, и оно действительно удобное. Как мы потом обнаружили, что некоторые детали были использованы в сельском хозяйстве. Что-то к ним крепилось, что-то на них ставилось. Вот такую деталь, тяжеленную, мы нашли. Имеются два люка. Здесь точно была дверца. Ее просто не осталось. Эта дверца осталась. Как видите, она открывается, закрывается. Вот чего было? Вот. Возможно, так. Или это какая-то защитная для стекла была штукована -то тоже. Да? Вот у него также существует вот здесь такая ручка для чего она мы не разобрались у нас обязательно на нашем канале выйдет цикл роликов про те дни когда мы сюда приезжали осенью и весной и какие находки мы здесь находили ох какой трос корабельный блин Горя, да. а тебе не нужен на шишигу танковый трос? Не, не надо, спасибо. у меня есть. Тем более он ржавый. Ну Может ты собираешься танки дергать? Тот получит водокачку. Практически да. с меня рос на колесико. Каттербак, торжок. Меня так манит эта сирень, все никак не Казанская. скажу с ней. Смотрите. Блин, какая красота, это что такое? ай прошел. как проходит восьмой день нашей экспедиции. война вернемся мы сюда пройдем по этим местам